Мое. Что за бархатное? Ее? Кто вы? Мы баннексы из будущего. Ну вернее банник. Я баннекс Полионотики в объединении. А кстати, это сложный бизнес. Что? Какая шляпка? Так. Начнем с того, что я ни крюк, ни шапку, ни ножки, ни сердечки, ничего не надевал. Что это такое? Ну, хорошо, вот те... Камень Эрфа, камень Марены, камень Вампира, камень Кощея, камень Обороти, талисман. Вот тебе талисман Фламинго. Талисман Фламинго? Да. А у меня, смотри, что есть. Хорошо, это все трудно очень. Возьми, это талисман Облако. Ну, короче, да, раздашь там кому Да, ну, раздашь там. Так, если вы мне дали Камень Чудеса, вы кто? Почему да, вы не, тр... не трансформировались? Ну, а, ну... объяснить. Потому да. что это у вас да. из будущего камни, да? Да. У нас ну, что вы... там за звуки? Не мешайте мне Матюш! Каждый день такое. Или я знаю, кто это некромант. Некромант? Мы уже сталкивались да. с некромантей. Да? Ну как тут у вас выйти из вас? Вот тут Нет. вы что ли? Пошлите, я же хочу. Что кто? Где? Когда? Трансформация. Слышите, быстрее. Быстрее, они тут везде. Так. Фламинго, я сзади, так. Да, том, ты где? А, я здесь. Я немного с ними остался, ну ладно. Да, лучше снять эти украшения. Ну, ну, снять. Да, ничего страшного, зомби. Так, иди, сюда. Ой, иди сюда. Ой, он, он в... В, в одежде. 50. Так, некромантия позволяет воскресить зомби, но тогда, когда мы первый раз сражались, был тот, кто воскрешал их. И как мы я понял, то это был тот, кто именно... был энергией батарейка как... но Нет, тут я не никого не вижу. Я своим тебя волчком закидаю, бомжара. Ой, зомбички. Mm, Давайте не я их тебе сагрую. Ой, не что с моим прыжком? Почему не я могу не могу прыгать? Не Они, похоже, засосали мою суперэнергию. А я могу приплыть с А я не могу. Возможно, это от слияния. А это же слияние. Так, ну попробуй еще раз сконцентрировать свою силу. Я сконцентрировался. Я могу попробовать. Спасибо, Фламид. Если тебе не Да, ты что-нибудь Так, давайте я сейчас херачу этих зомбарей. Вот бы наступило утро. Если наступит утро, то они все сгорят. Гениально. Стойте, как мне использовать... Стоп, стоп, стоп, стоп. Я забыл, как мне использовать силу. Так. Вас, а, дай мне опять вырезать придется серию. Су... Так. Мне нужно было просто использовать шанс. Мне нужна серия будет. Запомните мне эту серию вырезать? Три, да. два, один. <связь> Не выползу он. <связь> а что мне с делать? Ну <связь> ладно. <связь> О, а, это, это, это... это такой талисман, называется талисман защиты. Ага? Я не... я ну почему за... он мне выпал из супер шанса? Ну, я сам не понимаю. Может, это не талисман. А, да может быть какой-нибудь фейковый талисман имеет. Или... Это... Нет, это скорее всего не талисман. но Это похоже на талисман защиты. Я могу вот. попробовать парализовать. Это... Если, что... если что, не ваш талисман черепахи. Это... Я про другой талисман. Это не талисман черепахи. Так. Вену. На вену. талисманах же должен быть что-то. Из-за слияния На... я не могу Все, я больше не буду. Я из-за слияния не могу использовать а, это мне плохо. Так. Это все? Это вот. Только я их могу парализовать. Ну, а, а я их могу закидать волчками. Иди сюда, зомби. За... Вот, за... Это. я могу с помощью... так -с. Силы. Я не думаю, то, что это все, или это реально все. Но я могу с помощью И... вроде. Или с помощью. Я попробую с помощью дракона. Давайте я, я дракон посмотрю. Я посмотрю, по этому. Вот я вижу еще одного. И это последний? дракона ветра я не вижу. Ну, все, кажется, захожу с дракона ветра. Пусть Пусть мы с ними расправились. Да, это было легко. А зачем мне тогда был супер шанс? Не знаю. Если Может, это, еще не хм. а это еще не конец. это не конец. Мы же все-таки не победили еще сама самого Или мы И не победили. Так? Да мы тогда был некроман. Того, Давайте посмотрим по новостям. Новостям. Они все около школы, я так думаю. А я так думаю или мы на по новостям смотрели? Я на новостях уже посмотрела, я же умный в А Один зомб... Вон он. Может мне их с помощью дракона-молнии отлигать? Как тут много зомбариков! Что с вами делать? Как много зомбариков на которые могут... Их можно из Аааа! че их так реально много? Че за зомби-апокалипсис? Я могу попробовать создать талисман драгона, трансформироваться Драгон? драг драгона и трансформироваться. Давай, объедини свои талисманы. Да, я не буду слиять, я просто создам фейк, у него сила будет. Силы некроманта что-то черпает. Да, так... Я придумал... Я придумал... Уходим отсюда, уходим О, отсюда. И... Уходим отсюда. Я наш... я придумал. Дай, дай, я ударю. На, надо найти дай, лишь да. другое решение. Надо найти другое решение. И всех так просто не победить. Уходим. Не используйте силы. Силы некроманта, по крайней мере, по всем рассказам, которые я читал, черпает какой-то предмет. Раньше черпал человек. Человека нет, значит, есть какая-то штука. Которая должна... Мы возле дома. А, которая должна была черпать его силы. Но, но какая... С... Так. Я его пора я не не могу всех, как так, нет, я нет. Не просто... я так могу Где да. может быть? Он должен быть... Я думаю, что он неподалеку отсюда. Я не знаю. Если что это умею... такое? Иди сюда. Что? Сломай что? этот блок. Катаклизм. Так. А, Может, сейчас бабочка вылетит отсюда? Надо посмотреть. День. Так, а это... Угу. Вот бабочка. День настал, и теперь... Ой, Время. Чудесный месье-бак. Так, от них должны остаться был только пепел. Замби... No, там ничего нету, я посмотрела. Вроде. Но нам mm. скоро уже идти. Ну, да. Ты, пожалуйста, не на... потеряй талисман. Фоломен. И талисман двойного. Ой, и талисман и... облака. Mm -hmm. Хорошо. А где сегодня были Они все супергерои? Со вот, вот меня вот... только одно интересует. Почему-то последнее время злодеи очень сильно подсели на некромантию. Mm -hmm. Итем, только. У меня ничего нет. Пусто. Ну, ладно. Давайте до скорого. Я пока разберусь, что с этими камнями чудес сделать. Давайте пока. Сейчас мне нужно отойти. Перезарядить свои талисманы. И заодно скажу кроличья нора. Так. Тики, Полин, Флав, затрансформируйся. Так. Флав, по часовой. Кроличья нора. Тики, перевоплощаюсь. Ой. Ох, сегодня был какой-то сложный день, Тики. Ой. Тики. Может ты... Ладно, иди гуляй. Так. Нужно снять себе все эти камни чудес. Это было больновато. Что ж... У меня Это... вамир, ламинго, оптинка, щей, Марина, эльф. Ой. Ой Там ужук летает. Там мужик летает на улице. Да. Краска, да вам показалось. Да. Ну пойдем по точками. Там божья коровка какая-то. Вот она. Где? Вот Где? Вот. Где? Вот. Тут нету никого. Вот. Че, крыша поехала? Тут нет никого. Жу, боже, Вы, похоже, грибы не все поели. Наверное. Ну ладно, наверное, показалось. Ладно, я пойду посмотрю еще раз. Вдруг вам какая-то крыша поехала. Да нет, там. Нет. Думаешь, можно заходить? Нет, думаю. Что... Да нету здесь никого. Вы о чем? Там, там Да, и реально нету. Да так, реально? А где жучок? Она уехала, наверное, ну, если вы видели Ой, жучков. А вы зомби-апокалипсис не видели? Ой, да, я да, видел за из окна, я, я был занят. Там. Я был на работе. тоже был очень занят. Нет, я был на работе, сидел там, смотрю, за Что, домой? Mm -hmm. Да, и давайте, я тоже устал там. Да, Убирался от этих зомби. Давай. Пока. Так, ладно. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Тух! Я сейчас первую ломаю. А, иди, купи мне мороженое. Мороженое тоже. Мороженое. И мне тоже мороженое. Привет, а что тебе надо? Деньги? Да, блин, ну вот Я дарую тебе особый камень чудес фламинго. Особый? Он... Да, ты точно особый? Да. А это этот, од... этот талисман даст тебе способность выбрать любую себе суперсилу, которую ты захочешь из камней ну, чудес. Даст да, силу да. тебе всех талисманов. Используй его благо. Можно трансформироваться или это запросто? Можно. Открой мне дверь. А ты сам можешь открыть инвалид. Не могу. Ну, Видишь? Смотри, смотри, смотри. Да я, погоди, я занят трансформацией. Ну как ладно, я дверь? сейчас выломаю дверью. Ты можешь открыть дверь, инвалид. Да вот, смотри. Да Ты инвалид просто. Так, надо беспалевную трансформацию делать. Если делать трансформацию, то трансформация запустится. Дверь, открой мне. А где дверь у меня? Ну, открой, попробуй ее открыть. Инвалид. Ну, можешь теперь идти патрулировать, чтобы ничего не разрушить. А видишь, вот это чебурашка. Я точно еще двери не нужно Не нужно больше мне двери открывать. Ток-ток-ток-ток-ток-ток. Привет привет. Сюда, иди. Я дарую тебе талисман, банка в облаке. Облако в банке. Ничего не понятно. Он даст тебе непонятные какие мне силы. Используй облака. Я пошел. Открой мне дверь. Двери меня не любят. Мне не туда дверь надо. Не, не туда мне тоже дверь надо. А как, быть, как выйти из дома? Вот Открыто. Спасибо. А, так. Ну, ладно. Мне как-то кажется, что-то не так. Ладно. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.